Приветствую всех любителей видеоигр, игра у нас будет под названием "Сил", что с перевода означает "Ил". сложно сказать, она что-то наподобие, ну не могу сказать, что она прям сильно страшная, но весьма, надеюсь, что будет весьма интересной игрой, про нее я знаю мало, немного, не больше, чем вы, судя по всем на данный момент, так, интересная дружечка, не знаю, кстати, насчет будет ли здесь кто-то что-то говорить, что очень маловероятно, но в принципе она завлекла своим стилем нуар. Многие игры типа Лимбо были похожи. О, сил название нашей игры. Кстати, чем-то на глаз похоже, если так вот задуматься. А на момент такое ощущение, как будто мы реально на чей-то глаз смотрим. Либо это какое-то сердце, либо еще что-то. Так, а пропустить? А, ну можно, можно пропустить, если удерживать. Ну, вдруг мы пропустим что-то интересное. Просто если это только и дружка это будет, конечно, обидник. Никакой предыстории, ничего, да? Жаль. Играть мы будем за колонгистом. По толще воды в морской пучине Нашли укрытие исполины Они могучи, но без глаз Утратят свою силу в раз и аппарат на самом дне. Чье пробуждение. Ключ к судьбе. Бля, звучит интересно. Звучит неплохо, если честно. Очень даже интересно. Мне нравится, как звучит. Так, играть мы, кстати, будем за аквалангиста. Интересного вот такого непонятного. А вот и, судя по всему, мы. мы на геймпаде, потому что я так посмотрел управление так удобнее. <кх Aerialytale> так, мы к чему-то, наши ноги к чему-то привязаны внизу, мы ничего не можем сделать. Нажмите начать захват, удерживать Б. Так, захватить 600, B. Это должен к нему прям А. А. -а, -а. Применить способность существа. А, -а, -а, а, то есть, а мы можем себя укусить, мне просто интересно. Блять, можем. Давай еще разочек. И еще разочек. И еще. И еще. Я могу себя так убить, интересно? Походу нет, не могу. А если за голову? По-моему, я себя не могу убить. Сам себя. Или это все потому, что тренировка я не могу себя убить? Ну ладно. Нам надо перекусить цепь, естественно. Все отлично. Оставить существо, нажмите Б. Ага, то есть мы... Будем открывать себе путь с помощью существ. Хорошо. И плыть дальше. Интересно, во-первых, почему я здесь оказался и как я сюда попал. Как бы два нераскрытых вопроса. Наверх же, да? Да. Которые нам не дадут покой всю игру, судя по всему. Местечко достаточно страшненькое. Начать захват удерживаете Б. Ага, то есть я могу в принципе в любое существо, да? Так, ага. Эти штуки нам не дадут проплыть. А чтобы продолжить захват, зажмите Б. О, а если я не смогу, допустим? А, то я вернусь обратно. То есть, если я сделаю вот так, а потом вот так, а нет. Это только если быстро нажать. Ну, значит, там не просто так этих маленьких ребят дали. Чтобы мы могли просто найти себе ту акулу, которая перегрызет. Акула что это? Не знаю, существо. Вот и оно. Все, отлично, сейчас я прогрызем путь. О, можно осматриваться. Это хорошо. Можно сразу посмотреть вперед. Отлично э, э, э, ты чё охренел, что ли, меня кусать-то, блядь Он хотел маленькую рыбку съесть, а укусил меня, Питер. Так, а нам сюда, судя по всему, там вроде ничего нет Да, нам сюда Я могу касаться стен, отлично, я думаю, этого а вдруг они меня будут ранить А как быстро плавать, можно как-нибудь побыстрее немножко Конечно, понимаю, время это все так, как бы, дело такое Обычное, но все равно Так, ускориться, удерживайте А, хорошо А, туда нельзя Бля, А, то хотел сказать, что их нельзя касаться. Э, э, э, э, отстань. А, ага. Иди сюда. Что у тебя за способность, друг мой? Я так далеко могу? Недалеко. Пойду подплыву к нему. Но слишком близко тоже не стоит подплывать. Так. И что это такое? это типа рыба таран да рыба таран чем еще надо дальше разбивать как бы, лучше уже сразу проверить сразу то мне говорит оставьте существо а потом а вот еще одно такое можно ранить типа, ими же а вот и разбить надо да? дальше есть что дальше другие рыбки ой их и есть могу. Да не кусайся ты, блядь. Отстань, отстань, отстань от меня. Съесть меня хотел, представляете? Блядь, за мной плывет. Ой, я и на них могу быстро плавать. Вообще красота. Так, значит, где-то что-то надо будет перегрызть, больше чем уверен. А, вот, вижу, все, отлично. Хорошо, перегрызаем. И оставляем существо. Пока что посмотрим потом, что-то будет дальше, потому что здесь оставлять своего героя страшно. Наверху есть что Вверху нет ничего. А, это что за проход? Это не проход, ладно. Пока что все очень простенько. Плыви, захватываю существа, переплываю дальше. Отстань, отстань от меня. Ну, пока ничего такого сильно крипового, никто на меня сильно не охотится. Они так вроде такие смотрят. Мам, хм, а может его попробовать съесть? Ай, да ладно, давайте его бросим. Так, что у нас здесь? Осмотреться. Угу. Так, вижу больших ребят. Парочку увидел. Пока не будем их трогать. А вот они меня, наверное, захотят трогать. А, да вроде они такие более-менее мирные. Так, никаких проходов не вижу. А, вот и проход. А, тут стена. И понятно. Я понял, что делать. Все, намек ясен. Иди ко мне. А, у них оказывается глаз посередине есть. Ну, своего рода это глаз. Так, я могу, да, ускоряться. А за него почему-то не могу Ладно, это было слишком очевидно, если честно на, данный, на данном этапе игры Кстати, у него глаз пропал, получается Или... А, он, он появляется только когда я... Ага, душой становлюсь, я понял Возможно, я не всех существ могу приручать Ну, как сказать, вселяться у них Не знаю, как это еще сказать угу. Так, значит, мы были у кого-то во рту, хорошо Можно потрогать твои клыки? Можно об них удариться, я, я у кого-то был во рту Очень большом рту В огромном Охренеть, в каком огромной пасти. Хорошо Нам не дадут посмотреть точно кто это Но будем считать Бля, не, ну у, у кита же щетинки А это прям зубы зубы О, что-то беленькое плывет Давай захватим она уходит, она уходит от меня, представляете? Да стой! Куда ты? Прикиньте, уходит от меня. Не дается. Да, поплыли. А, включить-выключить фонарь, включить-выключить. А, ну давайте пока без фонаря, пофиг. Он нам не нужен, тут и так светло. Опа! Кто это? Иди к папочке Я не могу, я не могу Вот И вот уже тебе здравствуй, первая тварь к Которой я не могу, это самое, подключиться Не, давайте с фонарем поплывем Может, фонарем можно отвлекать как-то А как мне там голову... А, мне только если на него поворачиваться, я понял Неудобный, ты? А так, а вообще, зачем я за этой штукой плыву? Так, допустим Давайте сейчас мы его отплывем И будем светить на него фонарем как я понимаю, он может быть и боится света, но сложно сказать. Сложно сказать это точно. Ладно, значит будем уплывать от него быстро. Значит никаких остановок, хорошо. Просто непонятно боятся ли они этого самого света или нет. Блять, их там уже двое. Блять, они меня догоняют, они меня догоняют, ёбаный рот. А блядь, еще и третий приплыл. А, я, я, я, я, я, я на поворотах теряю скорость очень сильно. Понятно, сюда нет смысла плыть. Беги, плыви, плыви, плыви, плыви, братан. Плыли, блядь, Не останавливайся ни в коем случае. Ух! Так, к ним подключиться я уже не могу. Хорошо, буду знать. Значит, уже все-таки есть те, кто хотят меня сожрать. А если я выключу? О, кстати, красиво, но темно. Подожди, да, я смотрю сначала. Туда не дают заплыть, хорошо. Значит, кто-то должен быть, кто это перегрызет. Так, внизу, ага, есть. Я к тебе подожди пока, блядь. Тебя а трогать вообще не хочется. Ах ты тварь. А так подплыть? А, убежала. Ах ты, блядь, ах ты тварь. Заманил меня в ловушку, прикиньте. Заманил в ловушечку, блядь. Так, ладно. А, через стены? Не могу. Блять. Не могу, походу, к нему подключиться. Так, так, так, так, подплываем ближе. А, не дает, не дает к нему подключиться. У тебя другое сознание, да? Так, ладно. Так, ну, если он нацелится. Ах ты, блядь, тварь. Так, а, а, а как быть? Подождите, а как быть? Так, но ну он нацеливается потихонечку, да, а потом атакует, как я понимаю. Так, подождите. Иди, иди, иди сюда, кусай, блядь. Давай. Во, во, во, во, во, во. -во. А. Вот. Отлично, Мы нашли себе другой путь. Ну, можно было вот этот сверху открыть путь, как я понял. Открыли немножко другой путь, о котором я не рассчитывал, в принципе. А, надеюсь, меня не будут грызть? Нет, не будут, отлично. А этих он, интересно, съест? Я думаю, съест. Честно, предполагаю, что съест. Но попробовать стоит как бы. А, ага. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо, -тих. меня не убей. Так, ага. Мы сейчас я новый проход откроем. Баба, идет обвал. Да подождите. ты умный. Так, а чё, мало что ли обвала иди сюда. Я здесь, братан. Давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, кусай. Ага, не получилось. Я понял. А, сознание возвращается, блядь, кстати, я вот тут об этом задумался. Не сглупил ли я? О, я понял. Иди сюда. кусает эту дрень. Братишка, я здесь. И вверх, и вверх, и вверх. Да ладно. А как? Тану. Так, ну рыбки возвращаются обратно, это уже хорошо. Так, а если попробовать? Ага. Но она толкается. Хорошо. Его можно толкать, но ничего не, ничего не происходит. Так, хорошо, значит, камешек мы уронили, но ничего не произошло. На удивление. А, ты все равно будешь пытаться меня сожрать, да? хоть как высоку а ага, зубки отбил так блять не успел успел успел о еще один аквалангист не, я хочу убить эту тварь так что-то на них да так плывем плывем плывем плывем плывем плывем плывем плывем плывем плывем и удар Давай. А, блядь, застряла твоя. Ну, пробуй. И... Опа. Отлично, победа. Победа. Теперь посмотрим. Так. Ага, я могу это поглотить. Или я буду этим управлять? Я это поглотил. Это босс? Это первый босс? Бля, подожди, там еще внизу тело было. Подождите, ну подождите. Что за иллюминаты начались? Что происходит? Ну нет, ну я же там тело открыл, блядь. Ладно, где я? Так, хорошо. Фонарик это есть. А, я не понимаю, где я. Я в какой-то червоточной. Ни звуков, ничего нет. Могу фонарик включить? Хорошо. Так, я в каком-то кругу. В кругу чего-то. Звука вообще нет. И так напрягает, если честно. Так, что с вами происходит? Почему я умираю? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мне почему-то плохо становилось. Стоп, это что такое? Ладно, плывем вправо, фиг с ним. На самом деле, не знаю, куда надо плыть. Тихо, тихо, тихо. Я понял, здесь, здесь мы достаточно должны как-то так интуитивненько понимать, когда нам становится плохо, нам туда плыть нельзя. А когда нам становится получше, мы плывем туда. А, судя по всему, я прошел игру. Или нет? Так, я ничего делать не могу, он сам. Да. Какая вибрация сильная, боже. Плывем куда-то в рот. Или это просто машина какая-то. Да. Ух ты, блять, ух ты, блять. Сейчас закроется, нас сожмет, да? Не, мы успели проникнуть, прежде чем двери закрылись. А, вот все, опять все делаем Хорошо. Так, что это сразу за шар, непонятно. О! Не знаю, я его запитал чем-то Я просто подумал, вдруг в него тоже можно вселиться Так, наверху ничего Дальше еще шары Давайте их тоже запит... А, они сами запитываются светом Хорошо, ладно, я думал, это я как-то что-то сделал Так, смотрите У этого козла с крестом на лбу Наоборот Шлемики Их целых 4 Четыре шлема, хорошо Это босс? О, это костюмчик мой это я, это 100% я Да, я заберу свой костюм Так, и что я сделал? Могу дальше плыть, да? Могу Не знаю, что я делаю сейчас На самом деле Так, ну пока что я зажигаю свет в этом устройстве В которое мы заплыли Так, допустим Поплыть туда, наверное Это 100% я, видите? Похож, похож запитать да давай зааем а стоп чё перенос души удерживать о, -о, -о. так и куда мы еще перенесем свою душу В дракона Йормунгар? Это ты? Древний какой, не знаю, змей Йормунгар Ну точно, сто процентов. мы сейчас в него вселяемся Становимся им Потом машина ломается Мы не можем обратно вернуться И остаемся всегда им, но все просто Ну правда, Йормунгар, который я сам себя Настолько большой, что окутал весь мир Все девять миров точнее Так, не понял Такое Ощущение, как будто я игру заново начал, если честно. Вот реально такое ощущение. Может быть, я должен привести всех аквалангистов туда? Ну, то есть самая простая задача приведи всех. Может быть, я не один такой. Так, давайте сразу осмотримся. Так, что-то непонятное. А, это просто дымка, хорошо. Выпускаемая, судя по всему вот этой штукой. Главное на не натыкаться, а попасть дальше. Так, косяки рыб Хорошо, значит все не просто так Опа, я понял Сюда мои маленькие Так, ага, он ведет Все косяки держатся одного, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Ага, отлично Он укусил то, что не должен был кусать Я понял А вот эту черную штуку лучше тоже, наверное, не трогать все просто пока что. Интересно, дальше будет ли что-то посложнее? Но ну, мне нравится эта игра. Прикольненькая такая, в принципе, в стиле легкого нуара. Да, так, да. сразу захватываю. Но они вроде не опасны, хорошо. Куда плывем? Она хотя бы быстрая. Ага, ага, ага, ага. Ага, ага. Я понял, зачем она нам нужна была. Она быстрая. Так. Ага, эта черная хрень ранит. Понял, принял. Блять, я истекаю кровью. Ну, пиздец. А куда то я не пойму. Так, они уже выпустили. Может мне их всех заразить надо, этой штукой. Ну, то есть, чтобы они меня укусили, это самое. Ну, давайте попробуем, ладно. Съешьте меня кто-нибудь. Да, в принципе, оно так почти работает, судя по всему. Подожди, подожди, я знаю, что ты безвредная. Так, давайте посмотрим. А, да, всего лишь одна. Блять, а ч так? Это самое плохо -то? но тут много косяков рыб, поэтому не обидно, да. А, все, я понял, хорошо. Значит, они сейчас все заражаются. Ага, ага. Они все заразились. Им всем плохо. Угу, угу. Так, вот. Вот так вот мы обезвреживаем все это говно. Плавающе. Оп. блять, Одна осталась. Ладно, давай ты ее съешь. Потом я думаю дальше, я а потом проплыву. Я вроде не очень медленный, поэтому вернуться смогу. Ну так. А дальше как? Это я уже понял, что нам наверх. А, прям наверх-наверх. А, прям наверх-наверх. Все, хорошо. Опять ничего не делал. Так, интрушечка. Дерево. И... Птицы? Не знаю, как назвать просто. Сразу. Недолго думая, блядь. Не могу. Зато процентов могу вот в это говно вселиться, да? Нет, не могу. Так, ладно, давайте сюда подплывем. Блять, опасно да? не дает не дает мне вселиться так О, ах ты сука смотрите смотрите пытается моим разумом блядь, управлять Ну, Но... вся птичка да опа я такой спасибо не пойму это я первого плохо что покормил или первого хорошо что покормил меня чуть эта дрянь не сожрала, блядь. Я просто думал, что я смогу в нее вселиться, и... Эта дрянь взяла, и просто это самое. Так, ну остальных, я думаю, тоже надо покормить так-то вообще. Есть чем. Карта еще маленькая, зараза. Ну, слишком близкая, я бы сказал, вот так. Я бы хотел осмотреться, но не дают просто в целом. Так, вот еще где-нибудь нет. А давайте вниз поплывем, Можно? Блять, можно? А куда это я? То есть туда же есть, в принципе, свобода выбора, да? Понятно, здесь очень опасно, я понял Где темно, везде очень-очень опасно Так Я за пиявку пошел Куда все пиявки плывут? Непонятно Блять, хоть бы они меня не сожрали, пожалуйста О, светлячок так, косяки рыб, хорошо. Ага, они их хотят съесть. Да? Нет. Так, хочешь меня съесть? Э? Нет? Так, ну иди тогда сюда. Ты как-то по резве Блять, как, как ты так быстро уплыла-то? Вообще нечестно, нифига. Так, не понял, а что я делаю? О, это я там летаю. Ну да, левитирую, в принципе, да. Подводная левитация своего рода. А, нам ниже. Хорошо. А, вот она, вот она, пиявка. Иди сюда. Э. Э. Так, ладно, я понял. Блядь, пиявки-то цепляются, ебать. Да блять, отъебись! Сука, пиявка, ебаная. А ну-ка, все. А, они света боятся. Вот эти пиявки света боятся, я понял. А, я понял, зачем нам световые рыбки. Я понял, зачем нам световые рыбки. Иди сюда. Я понял, зачем они нам здесь. Мы потом просто не сможем из сознания уходить, я понял. Так, одна световая рыбка есть. Блять. Иди сюда. Вот, отлично. Вторая световая рыбка есть. Надо просто заранее себе приложить путь, я понял. Проложить путь. Так, вторая световая рыбка вот здесь. Давай будешь плавать. Так, ну иди сюда, блядь. Давайте пробовать. Иди сюда. Так, есть пиявка. Да, я не могу ни это самое, ни сознание поменять, ничего. Световые рыбки, не уходите, пожалуйста. А где, а чего вы это? Плыви туда, плыви прямо. Прямо, прямо плыви, я говорю. Прямо, прямо, прямо. Вот так вот, вот так, вот так, хорошо, хорошо. Все, дальше ускоряемся. Отлично. Как бы вопрос решен. Блин, а вот это вот это, за, заставило напрячься. Неплохо, непло, неплохо. Ну и все, и плывем сюда. Сейчас птенец сразу съедает это дело. На-на-на, сразу ешь. Даже поближе стану. Но хоть не мою голову, и то спасибо. Ну я думаю, что если я подстунусь по-другому, то мою голову закрыть. Так, поплыли, тут еще справа был проход. Или мне показалось? Ну да, проход. Или это туда же? Да нет. Нормально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 Явно наверх Да? Сейчас хуя к стенам ну, кон... ну конечно блядь. А, вон проход вижу Ха! Думали наебали меня. Не тут то было Там есть проходик Такой маленький, аккуратненький хм -хм -хм. Так, это... Ага. Иди сюда Игра, в которую нужно играть за других существ. Мне нравится. Так, поплыли, поплыли быстренько. Оп, оп, оп, оп. Потом вниз. И где-то они должны укусить сами себя, да, как я понимаю. Так. Э, великан, я здесь. Да-да-да, поворачивай, поворачивай. А, он так не может. Я понял на слабо эту дрянь укусить? Нет? Так. Значит, план Б. Режь. Не режет. До 100% я должен, чтобы она укусила вот этот вот. Вот это вот. Он так не хочет. Так, эти тоже. Так, хорошо. рыбеньку эту я увидел. А, все, окей, я понял. Все. Я напитался дерьмищем вот этим отравляющим эффектом. Так и должен заразить самое главное дерево, наверное, самое такое жирненькое, вкусненькое. Все, иди ешь меня. Опа, нету. Ж... Ну, на те уже будет пофиг, меня уже вот этот захватит и уже будет максимально откровенно пофиг на них. Главное, что он просто проход открыл. Ну и петли уже делать не надо. Все Почему он думает, что, блядь, а, ну ему же мозги, наверное, ну не мозги, не знаю, он, наверное, пытается присосаться ко мне, присосаться пытается, но у него не получается из-за того, что у меня он окологический шли. мое единственное предположение, он же как-то понимает, что надо именно меня забереть, так, стоп, а какого еще птичка мы не кормили, вот этого еще мы не кормили, Иди ешь. Птинча, бля, это, же человек с такой маской. Так, осталось последний, Единственный проход это был справа. Справа наверху закрыт. Что, реально, она ну, вправо все-таки придется плыть, да? Чтобы пройти дальше. Может, что, вот здесь закрыто. Ну, ладно, поплыли вправо тогда. Я же не могу им ничего. Ни ножа, нет, ничего. Могу только подключаться. И тут то только к тем, у кого есть, как это сказать, точка, блядь, точка соприкосновения К тем я могу подключиться, к остальным нет. Не знаю, будем продолжать ли дальше не играть, Ну пока что так. Пока непонятно. <свес> Бля, надежда, надежда умирала последняя, я хотел. А подключиться я вот штук, наверное, не могу. Нет, жаль. А, проход дальше есть. Хорошо. Так. Будет смешно, если я сейчас просто уплыл дальше. И все. А, нет, нет, не все. Отлично. А. Косяк рыб, поехали. Так, внизу вон вижу, внизу. Они а, туда плыву, я понял. Она должна будет открыться. А я а, они умирают от этих? Нет, не умирают, я понял. Стоп, а как? Может, просто сквозь пройти можно? Блять нельзя. Так, смотрите, следующая зона, она вся шипастая. Нужно будет действовать аккуратно. Причем это надо делать быстро. Почему? Потому что... Чем больше мы потеряем, тем меньше мы скорим, тем больше нам придется это самое. Делать второй заход. Да, я же сказал. Нужно ближе к серединке держаться. Я так и думал, блядь, это еще своего рода лабиринт. Они еще все расплываются. Блядь, блядь несколько раз придется, да, походу, заплывать. Да хватит их убивать, ты бедненький Все, отлично Ужин подан, ребят Раз Два Или Или стол Или стол Так, его надо как-то освободить Кажется, я понял, что я профукал аквалангиста, которого мог освободить Ага, это-то я понял, хорошо Только сейчас понял Ну иди ешь, что Давай, сидай раз Давай, три Отлично не-не-не, ты рано, рано, рано отключился. Подожди, подожди, подожди, подожди. Косяк-рыб, иди сюда. Блядь. А я что, получается, упустил? Как можно было человека спасти? Вот это прям сейчас обидно, получается. А то, что он отключился без моего ведома, это обидно. Приходится делать второй круг, получается. Не, ну сейчас, в принципе, на весь косяк-рыб похрен, поэтому... Даже аккуратно плыть нет смысла. Единственное, жаль, вот они умирают и просто исчезают. Все. То есть было бы хорошо, если бы они насаживались и прям оставались на этих играх. Ну, как своего рода, типа, спасение будущих косяков. То есть ребятки, скажем так, отдали свою жизнь ради того, чтобы спасти остальных. Так плывут вообще такие, типа, вот и наш главарь Мы будем плыть за тобой безостановочно Ну и все такое Так, косяк, иди к нам Хорошо, этот косяк у нас То есть, а как его спасти-то? Не понял Но его же как-то можно спасти на сто Стопудово, я бы сказал Ладно, давайте сейчас раним немножко рыбу Вроде себя не ранил, но в итоге ранил. А здесь я пройду вообще? Я просто не понимаю, вот эти вот кусты убивают меня. Хорошо, я понял. То есть посмотреть на того человека мне дали возможность, но... толку, я понял. Просто так посмотрел. Хорошо. А куда мне уплывать? Мне, по-моему, вниз. Не, может быть, их можно как-то освобождать. Ну как? Стоп. Подожди, подожди, подожди, подожди. Мне стало теперь интересно. Блядь, я сюда могу заплыть? Бля, только маленькой рыбкой я сюда мог заплыть. Блять, опять! Опять эта хуйня! Опять надежда на то, что я мог его освободить. Ладно, сейчас мы проплывем и, может быть, вернемся. Бля, он меня так напрягает, на самом деле, этот дудочник. Такой человек, вот своего рода босс. Блин, это же последний червячок. А отсосаться он от меня никак не хочет. Все, я даже не могу использовать эту способность просто. Просто-напросто не могу. Ну ладно, что поделать. А дадим червячка, посмотрим, что будет. Не, ну может это какое-то достижение за их освобождение? Ну фиг знает. А, сейчас он закричит. Так, и без этого. Босс. Этажа. А чем он как лифт поднимается? мне делать тихо-тихо-тихо а -а -а. я передумал я передумал я передумал я я понял фишку я понял травить пацана надо э эх ты ж блять твою мать как так получилось-то? Блять, как так вышло так? Ничего себе, Так, подожди, ладно, вот-вот он. Это самое, взмывается вверх. Нам интрушку пропустили, это хорошо. А где косяки рыб-то? Надеюсь, меня туда не потянет просто так. Сейчас он перестанет, мы остальных пока рыб всех косяк захватим. Чтобы было прям очень много А, то есть он это делает как левее, так и правее я понял, принял так, еще в косяк есть рыбки? нет? а, есть, есть, подождите, он еще был вот, мой большой, огромный косяк рыбки интересно, будучи в сознании в рыбе я проиграю? мы все заражены. Давай, мужик, или кто-то там, неважно, захватывай нас. Я. Все. Блин. А, ну надо подплыть к нему. Я вспомнил. Не, подождите, а можно попозже чуть-чуть? Можно, да? Блять, все входы закрыты. Сука, я зол на эту игру, если честно. Как бы линейное прохождение Но Но все равно не линейное Опять мы куда-то в космос А, стоп, это следующая аквалан Мне только сейчас дошло, что это следующий аквалан Представляете? Сейчас опять да то же самое Блин, опять то же самое поплыли направо ну да вот механизмы справа все справа плывем вправо тихо тихо тихо тихо тихо тихо я понял я понял понял понял нам не в нам не вправо поплыли вверх Нам не вверх, я понял. Плывем влево. То есть вот так вот. Интуитивно ты должен сам разобраться, куда тебе плыть, блядь. Ничего не в этой игре, но куда плыть, блядь. Понимай сам. Да, блядь, да ладно, и не влево. Да понял, я понял, плывем вниз. О, хоть звук сейчас был, да? Да-да-да, звук хоть появляется. По крайней мере, звук работающих механизмов. А это просто передано, это я могу тупо плыть вниз. Хорошо. Потом начнется, наверное, какой-нибудь момент, когда я уже ничего опять не смогу сделать. Да, опять этот механизм огромный. Так, хорошо. Сейчас он опять откроет свой рот. Мы опять заплывем. Дашь тихо, тихо, ты, тихо. Не пугай меня. Тут уже все зажжено, заж... А нет, не зажжено. А, смотрите, здесь уже аристократ по-другому выглядит. Вы посмотрите, он уже ари... аристократ. Почему он назвал? Был... Демон уже по-другому выглядит. Так, я не понимаю, что, вниз плывем на этот раз? В прошлый раз? Не, давайте наверх, подождите, подождите, каких себе? Подождите. А, а у нас уже нет выбора, мы теперь сто процентов плывем вниз. Да, мы уже стопудово вниз плывем. Ух ты, блядь, как тут все продумано хорошо. Это, кстати, тоже опять же такие головы этих. Этих самых. Почему у него кляпа во рту? Да, мне еще ниже. Да, мне еще ниже. О! Это мы вверх плывем только что. Вот сейчас вот. Вот прям совсем недавно. Так, вниз или вправо? Вниз. Вправо там стена. Какой сложный момент. Я что-то не понимаю, чем мы занимаемся. Так, ну вот сейчас мы еще одного колонгиста подключим сюда. Хорошо. Подождите. Не-не-не. А если я передумал? Если я этот дезертир, блядь. Не, ну, как бы так, по факту. Тут сипаться никуда нельзя, блядь. Да, нельзя. А, я понял, надо поближе подойти, чтобы перенос души. То есть все эти акулангисты были запечатаны, чтобы они сюда не перенесли свои души. А зачем их вообще сюда переносить? кто-нибудь мне объяснил. Хм, пока я не очень понимаю фишку этой игры. Да? Ну, сюжет этой игры. Ладно, фишку, понятно. А сюжет? Ну, выглядит это все красиво, да, там, эпичник это. стиле нуар, он там свою душу туда -сво загружает, в эту машину. А дальше-то что? Ну вот, механизм заработал. Хорошо. Или я с помощью своей души заставляю работать эту всю огромную машину? Вправо, их пять. А, да, смотрите, два человека. Вижу паук справа. Справа вижу паука, блять. А я не могу, не дает. Справа уже паук. Ну, он, кстати, никуда не это самое, не приключен. Хм. это что за город под водой? А чем похоже на город под водой? А он и наш там машина огромная. Ну давайте, давай сейчас выберемся наверх и посмотрим, что у нас там. Чего? Не понял, блядь. Подождите, не вкурил. Ладно, плыть-то. Вправо что ли? Там стена и слева стена. Не понял нихуя. И внизу стена. Что-то я сейчас это самое. У меня где-то наебывают. <смех> не понял. Подождите, блять, не понял, нихуя. А, ладно, подождите, ладно, есть другая идея. К водопроводу, чтобы свой разум подключить. А, блять, это был не самый низ, ёпта, наверное. Хоть бы сразу бы так и сказали, что это а уже запутался, уже уже потерялся, аж. Так. Ну на этом все, да, на этом будем заканчивать. В следующей серии будет продолжение, так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, предлагайте игры для обзоров Комментируйте, посмотрим, что это. Не знаю, куда я дальше играть, нет. Но всем. Пока-пока.